А с кем ты связь там держишь? Ты говоришь? В общем чате? В общем чате? А, в общем чате. А, И сколько у нас там этих деятелей таких сейчас на данный момент? Много. Ну, сколько человек? 5-6? Больше? Больше? Намного больше. Че, серьезно? Так, себе. Вот это, да.